Выйдет оттуда. Ага. Так, ну это много. Ну отлий на, на пол, ну, на пол. И, И самое главное, стоишь вот так, что. Вот а да. В принципе, вот таких несколько раз смыть, как говорится, вот эту а потом уже закрывать задвижки uh -huh. Раз, два, это задвижки прямого хода? Да Три И четыре Ну, мы-то с вами знаем, что там немножко углей uh -huh. осталось, да? да поэтому потом чуть -чуть, мы два, три, чуть -чуть. даже четыре сантиметра приоткроем обратно. Но все-таки а, я тоже а ход это, пошла, пошла. это не через камни, а да, есть, есть. Ну, поддавать еще можно.